Влияет ли психология на то, сколько мы можем заработать и то, кем мы можем стать? Ну, это уже совсем другой первый вопрос. Влияет ли? Влияет. Безусловно. Есть люди, которые, допустим, технически очень и очень подходят. Вот я занимаюсь вопросами, ну, как хобби для меня, как, шат, как комбинация. Поэтому, ну, просто я технический аналитик, я вижу, что происходит. Да? Но у меня... У человека, который анализирует, может произойти сбой. где-нибудь, верно? А, мысли у меня какие-то будут не там. Я могу элементарно сделать ошибку. Поэтому надо совместить. Мы же не компьютеры, мы же не роботы, верно? То есть здесь огромное преимущество компьютеров, роботов. По сравнению с человеком, который ошибки не могут допустить. Только в программе может быть ошибка, опять же, тем же человеком. Да? Но у них эмоций нет, очень общем А человек эмоционально вовлечен в это. Вот ему кажется, ему хочется получить, как ты говоришь, быстрее и сразу, да, все, ему хочется получить. Но условия его не позволяют. Понимаешь? Я хочу поднять там 200 килограмм веса, а мои условия не позволяют поднять его. Да? Надо до этого дойти, потренироваться местно. Я хочу полететь, но я же не могу полететь, верно? А поэтому здесь надо, так сказать, совмещать наши возможности и способности. Uh, ну и, соответственно, uh, в этом плане тоже, uh, ведь, опять же, если говорить уже об этом, удивительно, да, но надо на этом, нельзя концентрироваться. Я тоже самое, точно такой же человек, но я когда перестал концентрироваться на том, что я хочу что-то получить, а ведь люди хотят получить, верно? Они хотят заработать, верно? Хотят они заработать. Да Хотеть-то не надо, мы опять к тому же идем. Надо хотеть отдавать. А когда мы отдаем, мы получаем. А человек не хочет отдавать. Он же хочет получать. Мол, ну, это же правда. Кто сегодня хочет отдавать? Все говорят, а сколько это стоит? Да? тебя не должно волновать, сколько это стоит. Тебя должно волновать, что ты хочешь отдать, чтобы получить это. Отдать, а он концентрируется наоборот. Сколько я хочу получить? Я хочу получить. Это очень тонкий психологический момент, и в принципе, э -э ну скажем как психолог, я мог бы этому научить, но это надо работать с каждым человеком, заниматься тем же НЛП, тем же гипнозом, может быть, вот. Я просто не хотел бы этим заниматься, поскольку это отличается да, от того, чем я вообще в принципе занимаюсь. Вот. Каждый должен быть на своем месте. Помочь. Вот. Но помочь, да, помочь, пом помочь если обращается, я